Одноклубники, всех приветствуем. На отправке у нас сразу несколько мотобуксировщиков, которые уезжают как по Республике Карелия, Мурманской области и Новгородской области. Данный букс уезжает в город Малая Вишера нашей машиной. Это пятнашка с электрозапуском на 500 гусенице, подвеска катковая. В базовых звездочках 11 на 26 Всю необходимость по управлению вывели на руль. Ручки стоят двухрежимные. И с возможностью запуска. Здесь у нас поедет в город Беломорск, Республика Карелия, нашему одноклубнику. С 15-сильным двигателем на катковой подвеске. Здесь у нас буксировщик Лонг, который уезжает в Мурманскую область, город Полярные Зори. На двигателе установлен. Двигатель установлен 18,5 сил. Двигатель Зонгшен. Также реверс редуктора. Подвеска подпружиненная из клизы. Здесь у нас в Ленинградскую области собачка Мини уезжает. Мощность мотора 7,5 силы. Также выведены ручки с подогревом. Подвеска здесь катковая, мягкая, независимая. Все уезжает нашей машиной, которая доставляет практически до адреса. Это намного дешевле чем транспортная компания а мы будем грузиться а вам всем спасибо за просмотр пока